Добрый день, уважаемые коллеги, я вас категорически приветствую. Меня зовут Алексей Лазарев, я являюсь менеджером по управлению проектами в компании Актив. И сегодняшний наш вебинар будет посвящен продукту RUTOKEN M2M. И по ходу встречи я расскажу о том, для чего существует продукт наш RUTOKEN M2M, для решения каких задач он разработан. Также осветим, почему необходимо обеспечивать защиту устройств и коммуникационных каналов в системах асу и близких к ним. Посмотрим на уязвимые места в устройствах АСУТП тп и что с этим делать. Расскажем немного о себе, то есть как с нами можно взаимодействовать, как мы можем помочь вам в деле укрепления безопасности информационных систем, ваших или ваших клиентов попробуем прикинуть, что нас может ожидать в недалеком будущем, и посмотрим, к чему, на наш взгляд, следует подготовиться. Да, опять-таки, очень хочется, чтобы у вас возникли вопросы, на которые я с радостью отвечу. Если будет о чем поспорить, поговорить, это будет супер. Так, следующий слайдик. Uh, ну, глобальная проблематика на сегодняшний день такова, что все IT-системы могут подвергаться и подвергаются атакам. То есть, по данным ря ряда организаций, количество атак только вот за последние пару лет выросло в несколько раз. Uh, любые системы атакуют, и те, которых люди постоянно присутствуют там в качестве пользователей, операторов, и те, в которых люди задействованы минимально как элемент сопровождения и поддержки. Вот последние такие системы а СУТП и прочее, где применяются межмашинные взаимодействия и где роль человека непосредственная в бизнес-процессах может быть минимальной, ну, такие системы, они, в принципе, вызывают у злоумышленников отдельный интерес – Почему? Ну, потому что в киберфизических системах злоумышленник обладает большими возможностями физического доступа к целевому объекту атаки, нежели хозяин объекта. То есть злоумышленник может находиться ближе территориально, а атакуемое устройство может находиться где-то далеко от нас, а бывает так, что вообще находится непосредственно на частной территории, принадлежащей злоумышленнику. И поэтому реакция нашей системы может быть запоздалой на атаку. Ну, пример тому, счетчики ресурсов, например. Никому не интересно, чтобы они показывали правду. Для чего атакуют? Ну, основной целью атаки является проникновение в систему для кражи, искажения, уничтожения ее данных. И также для получения контроля над системой ну, с целью ее использования во вред собственнику, пользователю организации какой-то ну даже социум а, атаки на объекты критической инфраструктуры это наиболее, один из наиболее эффективных способов устранения конкурентов то есть целью атаки может быть как попытка нести реальный ущерб так и поднять на этом событии какой-то информационный шум с целью удара по репутации соответственно это приведет к финансовым потерям и как следствие снизит конкурентоспособность на какой-то интервал времени Атаки могут быть как прямыми, так и неинвазивными, то есть не обязательно атаковать систему физически, возможно, воздействовать на нее какими-то при помощи электрических, тепловых, магнитных полей. То есть такие атаки тоже делаются, но ну, делается это с целью того, чтобы либо посмотреть реакцию устройства системы, либо как-то замедлить его, чтобы провести какие-то еще действия. Uh, ну и такой момент, как новые возможности инфраструктуры, это особенно касается системы СУТП, они порождают новые уязвимости. То есть в наших системах АСУТП, МТМ, Айот, uh, уровень инновационности он достаточно высок, он выше, чем uh, в каких-то привычных IT-системах, за счет того, что несколько технологий соприкасается и порождает новые комбинации. И... Тем самым появляются новые окна для злоумышленников. Ну и такой момент тоже, как данные статистики. Они, как правило, носят запоздалый характер. Опять-таки из-за того, что уровень инционности и динамика развития бешеная. Это не значит, что статистикой не надо заниматься. Это очень полезная вещь. Она дает нам базу для каких-то прогнозных инструментов и позволяет как-то выделить тренды, но факт остается фактом. То есть, если вы услышали отчет сегодня, значит, что-то уже произошло того, о чем не знаю, То, о чем, о чем не знаю. Так, далее пошли. Если вот взглянуть в такую простенькую совсем системку АСУТП, Здесь вот у нас четыре типа устройств. Это некий диспетчерский пункт, оттуда оператор а, осуществляет свой контроль. Это некий ЦОД, который обрабатывает данные, собирает их а, и как-то с ними работает. Это, это граничное устройство, которое взаимодействует с конечными устройствами. То есть, а, если посмотреть на каналы связи, то, как правило, это IP-каналы, но, к сожалению, не всегда. И если с IP-каналами здесь более-менее все ясно, и здесь уместно использовать какие-то привычные средства, там те же аутентификаторы пользователя, антивирусы, система анализа IP-трафика и контроля, то в случае, например, с конечными устройствами ситуация может быть иной. Они работают не только по IP-каналам, то есть значительная часть таких устройств может или не иметь, или вовсе не нуждаться в связи по IP-протоколу, и, например, система контроля IP-трафика, не подкрывает весь контур. То есть там может быть протокол RS, Modbus, какие-то динозавры индустрии, ну, тоже, наверное, касается и LP1 каналов И вот на этих слабых каналах большинство систем контроля, оно бессильно, увы. И в то же время эти каналы, они достаточно уязвимы для атак man in the middle когда конечное устройство может посылаться то, что нужно злоумышленнику, а в устройство посылается то, что система воспринимает как нормальную работу. Собственно, именно поэтому в системах АСУ тп нужна аутентификация, как самих приборов, устройств, так и передаваемых данных. Следующий слайдик. То есть если вот мы рассмотрим конкретнее, какие места у нас наиболее уязвимые, то прежде всего это да это данные, которые передаются по каналам связи, те данные, которые хранятся на устройствах и можно украсть, исказить, подменить. Ну, для атак могут использоваться как внешние устройства, там проводные, беспроводные. И в случае, когда прибор, например, далеко от нас и близко к атакующему, возможно, и непосредственное физическое участие, то есть конкретный такой брутфорс. Ну, что хочется сказать еще, что объектами атаки могут быть не только данные, но и процесс. Потенциально уязвимых процессов из ряда критически важных может быть не один, не два. То есть помимо процессов, осуществляющих главную функцию системы, Существуют и вспомогательные, то есть это такие, как загрузка у вас, это регистрация устройств в системе, это обновление софта, прошивок, ключевой информации, ну и прочие процессы. И здесь по-хорошему надо аутентифицировать все хардварные компоненты, данные, файлы кода запускаемых процессов, файлы обновления, то есть все. И в данном деле одним из наиболее эффективных методов является применение стойкой криптографии плюс защищенное хранение ключевой информации. То есть нам требуются компоненты, которые могли бы это делать. Так, далее... Есть, ну, собственно, такие компоненты мы и разрабатываем, и вот для защиты АСУ-ТП и родственных им систем мы предлагаем решение rutoken m а Основу RUTOKEN-M2M составляют криптографические модули в различном исполнении. Каждый из этих устройств умеет работать как с отечественной, так и с импортной криптографией. То есть может генерировать и хранить надежно ключи, осуществлять криптографические преобразования. Это подсчет хэша, это электронная подпись, это шифрование без компрометации секрета. И давайте их немножко ближе посмотрим, что это за устройство. Но ну, а здесь у нас сейчас существует три типа устройств. Это встраиваемые модули, как я сказал, уже в различных вариантах встраивания. Ну, прежде всего, это встраиваемый модуль TrueToken4010. Вот, чем он примечателен, это тем, что он работает по нескольким а, протоколам. То есть у него два базовых протокола это UART и USB. А, устройство выполнено в формате система модуль и может располагаться на плате, непосредственно впаиваться, либо садиться на контактное место. А, параметры за, тем, кто заинтересуется, по естественно вышли. Второе устройство у нас это встраиваемый модуль rutoken 2010, сделан он в формате System-on-Chip и также может напаиваться непосредственно на плату и каким-то образом вообще скрывать факт присутствия в вашем устройстве какого-то элемента защиты. И есть у нас смарт-карты, мы их можем выпускать в формате MicroSim которые также могут э, использоваться э, в гнездах, э, предусмотренных для установки sim карт если там поддерживается CCID протокол, ну, либо использоваться тоже как навесные элементы в вашей системы. Э, Смарт-карта на cp 202100 у нас выпускается на отечественном чипе. Соответственно, смарт-карт Рудокин 2151 выпускает, наоборот, извините, 200 у нас выпускается на импортном чипе, а 2151 у нас на отечественном и Так, И, собственно, есть у нас вот такая вот демонстрационная платочка. А тем, кому интересно, мы можем ее под заказ изготовить, предоставить этот так называемый топ-шилд, который... Надевается на Raspberry Pi. У нас есть э, образ, который э, на билдруте э, работает, и можно показать, как работают эти устройства, то есть, чего они умеют, APDU, всякие интерфейсы, э, различные библиотеки. Как это все можно использовать. Есть примерчики, которые можно скачать на нашем GitHub. Поехали дальше. Ну, в каких сценариях у нас можно использовать а, наше устройство? Ну, прежде всего, да, это аутентификация данных пользователей устройств, процессов, запускаемых на этих устройствах. То есть, первое, это контроль, а, может быть, аппаратной целостности устройства, когда у нас, например, устройство состоит из нескольких компонентов, и мы собираем, а, например, айдишники этих компонентов, собираем их в пакет и делаем отпечаток от этого пакета, криптографический. Этот отпечаток можно прицепить к передаваемым данным, и тогда будет ясно, то есть все это подписать, и тогда будет ясно, что данные принадлежат конкретному устройству, это устройство целое, все с ним нормально, и таким образом контролировать и принадлежность, и целостность, как устройство, так и данных. данные. Защита конфиденциальности данных наше устройство могут шифровать а, по симметричному 89-му ГОСТу, то есть а, с возможностью криптографической выработки ключа а, сеансового. То есть это все поддерживается, наше устройство, они по многому наследники наших токенов, поэтому в принципе все эти возможности есть. Ну и хочется сказать о стандартных сценариях, которые потенциально уязвимы, таких как, например, доверенная загрузка операционной системы. К нашим устройствам можно обращаться из BIOS. То есть, используя PDU команды мы можем контролировать как то, что, например, носитель — это наш, можем контролировать загрузчик, можем контролировать что все файлы необходимые для загрузки целы ну и всякие интересные даже дальше вещи далее аутентификация пользователя да такая возможность естественно есть так как наше устройство они собственно наследники токенов а что еще хочется сказать о вот, вот а, аутентификации процессов и подпроцессов, запускаемых на устройстве. То есть это то, что в удаленных устройствах особенно, то есть это как бы объект атаки. Исполняемый файл процесса, его неплохо бы подписать и перед запуском проверить подпись. Если все хорошо, то вперед. В принципе, такую проверку можно организовывать как на уровне операционной системы, так и в ходе процесса, запускающего некий подпроцесс. То есть, таким образом, мы контролируем, что в нашей прошивке или нашем образе операционной системы, в нашем образе на, на диске, если это какое-то более сложное устройство, нежели конечное, все хорошо. Контроль поведения устройства аналог биометрии. Ну, здесь речь идет о неинвазивных атаках, на самом деле. То есть, как мы можем контролировать то, что наше устройство с ним все в порядке, его не атакует. Да, мы можем проверять целостность, но если, например, такой возможности нет, либо она как-то затруднена, то мы можем сравнивать, например, поведение устройства с аналогичными, которые стоят в похожих условиях. Например, если это какое-то устройство которые, не знаю, там контролируют какие-то параметры, там, температурные всякие разные, и на нем какие-то вычисления предварительные осуществляются, то можем сделать как. Можем, например, задать некий алгоритм, у которого есть ожидаемое время выполнения. То есть параметрами этого алгоритма могут быть Какие-то значения э, уникальные для конкретного устройства, которые можно, например, хранить в защищенной памяти RUTOKEN M2N и периодически проверять, что э, за заданный промежуток времени устройство выполнило какое-то контрольное действие, и эти, это действие, время выполнения вложилось в какие-то э, ожидаемые значения. Вот. И такая вещь, как обновление ключевой информации и сертификатов. Ну, в принципе, здесь э, возможность э, тоже такая есть. То есть мы можем проверять э, то, что наш сертификат, например, истекает близок к истечению. То есть сформировать на действующем сертификате запрос, отправить его в удостоверяющий центр, получить этот сертификат, проверить его подпись. Цепочку сертификатов там, или другую необходимую ключевую информацию можно хранить в ROTOKEN m 2 и таким образом обеспечить надежное обновление ключевой информации. Так, поехали дальше. А что из программных средств мы сейчас представляем? Ну, Во-первых, это наша библиотека PCS, она перекочевала от в принципе с нашего основного продукта это токен, то есть поддерживается несколько платформ, поддерживается все те команды, которые есть в этой библиотеке, и тем, кто уже использовал наши стандартные токены, в принципе будет легко разобраться и использовать все это дело. Есть у нас также а, портированный а, rt Engine, так называемый для OpenSSL. То есть а, OpenSSL можно использовать с гастовой криптографией на разных платформах. А, наш RUTOKEN SDK полностью совместим а, с RUTOKEN M2M, но есть там ряд отдельных примеров, которые показывают сценарий взаимодействия а, в свойственных ситуациях именно для SUTP и M2M. Также у нас есть э, разработанный драйвер для s 7816 который работает э, по протоколу UART. То есть он эмулирует полностью работу с смарт-картами. И если в каких-то устройствах у вас нет э, возможности обращаться по, э, по USB или не хочется ставить дополнительный контроллер смарт-карты, можно симулировать вот это поведение просто на вашем контроллере какому-то вашему устройству. Да, у нас есть богатый интерфейс АПДУ. С ним можно делать что угодно. Мы его предоставляем, полную информацию по NDA. Поэтому, если у вас будет такое желание работать с нами, мы заключаем NDA, мы оказываем вам полную поддержку, конституционную, можем какие-то вещи сделать непосредственно для вас, чтобы это все у вас заработало. А, платформы поддерживаем мы сейчас это linux это, ну под разные процессоры это pc x64 x86 это arm это elbrus это mips а, это windows а, платформы ну и есть а, наработки под android в принципе они сейчас откатываются вполне успешно так, поехали дальше Так, ну где вообще можно применять э, M2N? В принципе, сфера применения здесь достаточно широкая. Это фактически везде, где требуется какая-то защита данных, защита э, каналов связи. И как показывает практика, она практически везде необходима сейчас. То есть если это касается, например, дела электроэнергетики, то неплохо бы... Управление подачи ресурсов, сбор показаний ресурсов, как-то защищать, хотя бы для того, чтобы эти данные были как-то идентифицируемы. Ну, есть такой, в электроэнергетике из головы такой примерчик. Был у нас проект, где нужно было делать хроматографический анализ состояния трансформаторов и... Эту информацию необходимо было защищать. Почему? Ну, потому что э... э... если предельно допустимые какие-то концентрации веществ в э... трансформаторном масле появляются, то трансформатор может ну, даже взорваться. То есть... И это по последствиям близко к теракту. Вот, собственно, мы прорабатывали механизм защиты для вот такой информации, то есть она шифровалась, она подписывалась, и это дело нельзя было подменить в каких-то злоумышленных целях. Ну, вот, собственно, производство, ну, здесь тоже все сферы от управления, там, не знаю, станками в цехах, климатом производства в помещениях, контролем соблюдения техники безопасности, то есть там применение массы может быть, транспорт, тоже множество сфер от, там, от умных каких-то беспилотных автомобилей, которых еще, конечно, нет, но они вовсю разрабатывают, там, до трекинга маршрута общественного транспорта, контроль расхода, там, ГСМ, контроль жизненного цикла транспортного средства, то есть там тоже есть куда это применить, и в том числе э, нужно где-то это защищать, это может быть сельское хозяйство, опять-таки мониторинг, контроль климатических э, каких-то условий живут на растений, остре, под контроль состояния беспилотные опять-таки сельхозтехники, а, ну медицина, добывающая промышленность. А, то есть фото и видеосъемка с юридически значимым контентом, например, то есть когда мы наш видеопоток вычисляем от него хэш по ходу записи, подписываем, например, на сертифицированном СКЗИ, и таким образом получаем а, юридически значимый контент для а, видеоконтента. Умный город и ЖКХ, ну, это, да, тема, которая в России сейчас активно развивается, особенно ЖКХ, то есть там, в принципе, тоже неплохо подписывать данные, получаемые от счетчиков. Ну, экологический мониторинг, мониторинг и контроль – это, опять-таки, сбор информации о предельно каких-то допустимых концентрациях вредных веществ, например, в воздухе, то есть сфер применения достаточно много. Так, поехали дальше. Что мы можем предложить в плане взаимодействия? Да, в принципе, наши технологические процессы, они достаточно гибкие. Мы можем подстроиться под заказчика, то есть, вплоть до того, что сделаем ему отдельное какое-то устройство, с которым ему будет там, в конкретной системе, комфортно работать. Да, крупные проекты мы сопровождаем, начиная от стадии ТЗ, вплоть до непосредственного участия в их реализации, там, то, что касается наших компетенций. И поддерживаем это на всех этапах. Мы готовы к долгосрочному сотрудничеству. То есть у нас большое количество клиентов и наших партнеров, с которыми мы взаимодействуем там, больше 10 лет. Ага. Если требуется от нас какая-то компетенция, то мы, в принципе, готовы там вплоть до того, что да, ТЗ написать. А, есть у нас компетенции в сертификации решений а, по линию стеков СБ, то есть если у вас такая потребность возникает, то мы можем вам в этом помочь. Ну и что касается там поставки комплектующих и прочих и наших устройств, то, в принципе, у нас за 26 лет сбоев особо не было. То есть свои обязательства мы всегда выполняем и готовы к сотрудничеству. Ну, что хочется еще сказать в довершении. Если мы говорим о будущем, то э, обстановка у нас с вами не самая благоприятная на текущий момент. То есть мы испытываем сильное санкционное давление, это заставляет, правительству правительство принимать Порой экстренные меры и жесткие в плане защиты суверенитета. И цифровая сфера здесь одна из ключевых. То есть массовые импортное замещение сейчас в этой сфере это один из таких сигналов. Плюс растущие угрозы это постоянно пополняющийся арсенал. Последствия достаточно могут быть серьезные, как в техническом, там и в юридическом аспектах. Э приходится разрабатывать какие-то новые меры. То есть, и тот факт, что мы сейчас не воюем, как, не знаю, там 20-30 лет назад с какими-то хакерами-одиночками, там, самовлюбленными, а сейчас а, против нас действуют, в принципе, вполне себе организованные ОПГ, зачастую подпитываемые там крупным капиталом. Ну, в принципе, это и так сегодня понятно, и многие это понимают, и вот, что хочется сказать, что со временем эта тенденция только усугубляется. А, поэтому потребность в качественных средствах обеспечения безопасности IT да, будет только расти об условии, это не только внутренними, но и внешними факторами, и от этого мы никуда не денемся. Вот. Кроме того, например, переход к массовой, к фиберфизическим системам – это не прихоть отдельных компаний, каких-то руководителей, политических лидеров. Это необходимость, вызванная постоянным усложнением системы и процессов. То есть по мере усложнения системы непосредственного участия человека в процессах начинает становиться опасным. То есть оно мало того, что теряет, в принципе, какой-то смысл, по большому счету, но это еще один из основных источников угрозы. А, то есть, начиная там от злого умысла инсайда, заканчивая какими-то операционными ошибками, которые могут привести к негативным последствиям, в том числе и тяжелым. И здесь, а, на наш взгляд, круг ответственных лиц должен быть достаточно узким и прозрачным. То есть, у нас на кону много чего стоит. И снижение операционной нагрузки на человека здесь важно. Ну, что еще у нас сейчас происходит? На фоне выше описано, в принципе, роль регуляторов тоже будет расти. То есть, если раньше они так э, из подачков смотрели, то сейчас э, достаточно серьезно вникает во все это дело. И, например, поэтому в том числе от отечественной криптографии нам в каких-то критически важных проектах никуда не деться. Вот. Как это все можно организовать, обслуживать, продвигать? Ну, здесь, наверное, вот у интеграторов ключевая роль. Да, производители в какой-то степени могут сами быть этими интеграторами, но это не их как бы, прерогатива, то есть более-менее какую-то компетенцию, которую можно получить там общаясь с производителями систем, общаясь с производителями средств защиты, каких-то программных компонентов, она вся у интегратора. То есть нужно ориентироваться на них. Но отдельно хочется отметить такой момент, как важность внедрения механизмов защиты на ранних этапах жизни проекта. То есть, если, например, брать первые какие-то стартапы из области ну, того же интернета, вещей, то какая ситуация была. То есть люди в свое время что-то на коленке сделали, ну пусть даже не на коленке, пусть это было серьезное какое-то мероприятие, и пусть там их продукт был востребован. Но так как время поджимает все время, то есть э, на реализацию каких-то защитных механизмов и проработки нормальной э, системы защиты, времени как не было, так и нет. То есть над ними не было регулятора, который мог бы заставить это сделать или обязать как-то и в принципе это да отсутствие таких факторов позволило быстро выйти на рынок занять нишу в каком-то голубом океане а потом собственно уже там немного позже появилось осознание проблемы то есть я не знаю там сами догадывались или сверху кто-то сказал что защита ну оказывается нужна то есть и возникает потребность в ее решении со стороны, как правило, денег на защиту уже нет. И вот чтобы переделать э, зрелую работающую систему уже, которая внедрена, денег ну, нужно там в сотни раз больше, чем если бы мы вложились на каком-то первом этапе, там, на старту, Мы ну, в идеале на этапе идеи проекта. Вот. А что получается в итоге? Те компании, которые в защиту не вкладывались тогда, им сейчас переделывать это гораздо дороже. А те, кто вложились, но вышли на рынок чуть позже, они, собственно, сейчас на коне. То есть если у них госкриптография, например, та же внедрена, то у них гораздо больше рыночных преимуществ сейчас. И эта тенденция будет только продолжаться, собственно, и вот те, которые попозже выпустили, они, у них есть сейчас ну, и будет все возможности для того, чтобы вытеснять вот тех старых стартаперов, которые что-то сделали. Да, у них все работало, но, к сожалению, было это небезопасно. Вот. Поэтому, собственно, глядя на защиту, мы должны анализировать тренды, и этот тренд не только в той отрасли, в которой мы конкретно сейчас находимся, очень важно смотреть на тренды над системы, чтобы понять и спро... спроецировать то, что будет в надсистеме, допустим, через там, 10 лет спроецировать на потребности текущие. Вот, наверное, это все, что я хотел сказать по теме. То есть, если у вас какие-то вопросы есть, сейчас мы на них ответим. Вот, отдельно хочется сказать о по сертификате соответствия ФСБ на нашей карточке ротокен И, В принципе, это устройство сертифицированное, которое можно применять уже в каких-то серьезных СКЗ. Так, ну, наверное, на этом все. Вот, на последнем слайде вы видите мои контактные данные. Вот, вопросы, если у вас какие-то появляются, можете задавать мне. Мы всегда готовы к сотрудничеству, всегда обсудим, какие проблемы есть, предложим а, варианты решения а, с точки зрения нашей компетенции. Вот, на, на этом все. Большое спасибо. Давайте ответим на вопросы. Так, если примеры использования M2M... А, в какой сфере внедрены проекты, есть ли отзыв о внедрении. Примеры использования, да, конечно же, есть. В основном это, да, есть один крупный транспортный игрок, которому была задача сделать пломбу для контейнера, и эту пломба, по-моему, использовалась в вот в трекинге вот этих вот контейнеров тоже можно было отслеживать, вскрывался контейнер, не вскрывался, где он сейчас находится. И вот такого план задачи. Какие еще проекты? Ну, в основном это узкоспециализированные нам попадали вещи, например, контроль каких-то беспилотных аппаратов. Был такой интересный проектик. Вот, что еще у нас было такого. Но почему-то, почему-то вот в России именно на транспортные какие-то вот такие а, услуги в основном запрос оттуда шел. А, так, какой софт-дополнительный необходим развернуть на сервере для использования системы АИС но Но тут на самом деле... Это контроль и учет энергоресурсов, я так понимаю. Ну, в принципе, на сервере у вас, если вы хотите подписывать данные, то эту подпись можно проверять Ферм. то есть это может быть просто какой-то сервис, который будет получать данные, например, с ваших счетчиков. Вот. Если же вы хотите, например, управлять ключевой информацией на счетчиках, то тут я даже не знаю. То есть, если ваши решение не требует сертификации, например, то, в принципе, эти ключи можно не менять. То есть, можно от поверки до поверки от того же счетчика жить. Вот. Если хочется обновлять на электросчетчиках какой-то софт, ну, тогда нужно будет на сервере держать ХСМ, которым будут ключи. Ну, чтобы делать вот это вот удаленное обновление ключевой информации, там, диверсификация ключей и прочее такое, то есть нужна да, такая вот топология звезда, то есть каждый счетчик он должен быть иметь возможность криптографического... С центральной системой, наверное, как так. Так, еще, ребят, вопросы есть? Так, есть. Удаленное обновление. На самом деле, если это если, применя... Если мы говорим об асимметрии, но ну, скорее всего мы не говорим об асимметрии, да, то, ну, здесь речь идет, да, не конкретно об обновлении, а о диверсификации скорее ключей, то есть на базе какого-то базового секрета вычисляется следующий ключ, например, вот такие механизмы. То есть, если у вас какая-то конкретная система, давайте напишите мне на почту, мы с вами это обсудим. Не Необслуживаемое устройство. То есть, имеется в виду, тебя вот один раз поставили, и больше мы туда не лезем. Ну, тут тоже от ситуации зависит. То есть, если у вас какой-то, например, датчик или какой-то счетчик, то, например, туда можно загрузить пачку ключей и делать периодическую смену, например, по какому-то алгоритму. Вот. Опять, таки если вы хотите сертифицированное решение, именно использовать сертифицированные какие-то средства криптографии, но ну, здесь уже нужно да, с ФСБ согласовывать эти схемы и, соответственно, сертифицировать уже все в комплексе. Большое спасибо всем.